Доброго дня всем, уважаемые подписчики! Очередное видео рабочей тематики. Один из подписчиков меня попросил снять ролик о том, как укладываются волокна в кассеты. На что я ему ответил, что кассеты бывают разные. Вот. Принцип укладки практически у всех одинаковый. То есть волокно идет навстречу друг другу. По-другому вы его даже и не сварите. Вот, оно варится в стык. Ну и сейчас покажу на примере одной из кассет, как это делается. Ну а там, в принципе, ничего сложного нету, смотрите. Итак, друзья, мы имеем с вами вот такую кассету. Это муфта SSD. Значит, Модуль я здесь изолентой не крепил. Из видео в видео опять же споры. Кто говорит обязательно, кто говорит не обязательно. Здесь вот у меня подмотано стандартной значит, такой витой оболочкой пристяжено, это поновские волокна, поновские значит, модули. С этой стороны не сделано, потому что в общую кучу, я считаю, что смысла их связывать нету По той простой причине, что если где-то кабель начнет гулять, здесь у вас модуль будет немножко вот так вот гулять. Если же вы здесь смотаете все плотно и... Там от температуры, от разницы и так далее. Ну, зацепят где-то кабель машиной там над дорогой, да, могут дерануть. Если он не порвется, то может порваться просто вот здесь модуль, если тут будет зажато плотно. Также он у вас, ну, вытянется, насколько-то вытянется, да. Понятно, что если там, конечно, краном зацепят, его разорвут в клочья. Но если какие-то маленькие подвижки, то он вот здесь... Просто гуляет. Это мое личное мнение. Делаю так уже давно. Я говорю, я работаю 10 лет с этими кассетами и волокнами. И ни разу у меня не было такого, чтобы здесь что-то вырывало, отламывало и так далее. вот Всегда есть свободный ход. В данной муфте у нас установлены две кассеты. В нижнюю кассету приходит магистральные волокна. Проварена магистраль, проварено приходящее волокно на пон-делитель. И уже верхняя кассета это чисто абонентская кассета. С одной стороны у нас входят поновские волокна, с другой стороны абонентские. Модули абонентские волокна. Укладывается все очень просто. Вы берете волокно, которое приходит с одной стороны, волокно с другой стороны. Между собой, соответственно, вы их стык стык варите, предварительно отмерив. То есть одно волокно вы отмеряете, чтобы оно пришло у вас с этой стороны. Соответственно, другое волокно вы отмеряете в противоположную сторону, чтобы оно пришло с этой стороны. Отмеряете их приблизительно до серединки. Все, потом выпутываете, свариваете и укладываете. Сначала одно, уложили, КДЗС-ку воткнули, зафиксировали. И второе волокно уже также уложили с противоположной стороны. Все, они у вас идут навстречу друг дружке. Тоже покажу, я сейчас буду это укладывать. Либо, если у вас с одной стороны заходят два кабеля, которые нужно между собой сварить. Вот, ну, так получилось, что вводов в муфте, допустим, нету противоположных. Вы сделали в один ввод и с одной стороны кассеты. Соответственно, одно волокно вы также отмеряете по кругу сюда второе волокно вы укладываете восьмеркой соответственно тем самым разворачивая в противоположную сторону и также отмеряете его сюда так делать конечно нежелательно но если уж вот вам так понадобилось то ничего страшного в этом нет если волокно будет лежать здесь восьмеркой конечно сильные перегибы делать нельзя но радиус вот здесь вот посерединке, да, вот так вот побольше радиус делаем. И ничего в этом страшного нету. Все прекрасно работает и потерь там никаких практически нет. Все, значит, сейчас я буду варить. Я буду варить, вводить кабель абонентский, варить его на пон и укладывать. Зачищаем и варим. Значит, предварительно кабель отмечаем где-то... Ну, вот так вот у входа в муфту, потому что здесь торчит ввод. И прямо вот, то есть подвязан, поджгутован кабель, да. И отмечаем вот возле начала основания самой муфты. Замечаем и отсюда уже снимаем изоляцию кабеля. Отметили. Остаток кабеля должен быть примерно метр. На всякий случай. То есть понятно, что столько не нужно, но запас в кассете должен быть хотя бы там 2-3 круга. Обязательно на переварку и на всякие непредвиденные случаи. Таким образом здесь снимается оболочка. Это плоский кабель абонентский для подвеса специальный со стекловолоконным силовым элементом откусываем где-то ну, сантиметров 20 приблизительно для ввода вот модуль у нас и отдельно силовой элемент Итак, значит здесь Термоусадка была не усажена, поскольку, поскольку ввод большой, но большое количество волокон, ой, волокон кабелей рассчитано. То есть 3-4 сюда можно спокойно ввести кабеля, заливается все термоклеем. Потом, после того, как забьется этот ввод, мы его также заливаем весь термоклеем. Между кабелем проливаем хорошенько и уже усаживаем сверху термоусадочную трубку. Сейчас вот этот кабель мы. Отверстие там сделали в термоклее, кабель туда вводим, фиксируем, ну и дальше уже отмеряем, варим и укладываем. Продеваем сначала его в термоусадку, не забываем. Теперь уже вводим его непосредственно в муфту. Здесь у нас еще один кабель порвало, абонентский. Сошел снег с крыши. И мы его из этой муфты будем извлекать, но не сегодня. Сегодня у нас задача восстановить работу абонента. больше на сегодня никаких задач у нас нет так вот все теперь вот эти силовые элементы откусываем так чтобы нам хватило их зажать под винт и шайбу Кто-то откусывает один из двух этих элементов усиления под корень, вставляет один, зажимает, кто-то зажимает два. Я зажимаю за два. Когда места уже здесь не будет хватать, соответственно, никогда не поздно по одному откусить. Зажимаем. Поскольку, поскольку они стеклопластиковые, они очень хорошо прожимаются. И выдернуть их отсюда довольно-таки проблематично. Так, теперь у нас модуль. Значит, модуль мы отмеряем наравне с остальными. Видно, да, вот они где-то, ну, сантиметр-полтора от, от границы, скажем так, вот где стяжки у нас... И от этой границы еще на сантиметра-полтора внутрь кассеты. Отмеряем. Берем изопропиловый спиртик. Салфеточку. Промакиваем салфетку. Простым языком берем инструмент для снятия изоляции оболочки. Заранее нужно на кончике модуля попробовать, какой из вот этих диаметров подходит под данный модуль, чтобы не рубануть волокна. Затем мы делаем надрез и стягиваем изоляцию. То есть стягиваем модуль. Салфеточкой со спиртом снимаем гидрофоб с волокон. Гидрофоб у нас снимается до характерного скрипа волокон. То есть как нам понять, что волокна чистые, они должны у нас противно заскрипеть. Примерно так. Волокна у нас чистые. Теперь мы раскусываем одну из стяжек. Любую можно, переднюю можно. Можно верхнюю, точнее, можно нижнюю. Раскусываем аккуратно, чтобы не повредить модуль. Убираем. Подводим сюда модуль очередной новой стяжечкой фиксируем сразу две откусывать нельзя потому что у вас весь этот пучок рассыпется просто все подвели откусываем вторую поджимаем берем вторую стяжку и застяживаем ее на место второй откусанной в данном случае у нас белые закончились Возьмем вторую черненькую. Так. Откусываем все это дело. Теперь у нас задача, поскольку здесь модули только абонентские, и из них используется только одно волокно, укладывал я здесь их Принципом, то есть укладываем модуль, отмечаю, оставляю его в разрезе к ДЗС, выпутываю обратно только одно волокно, в моем случае красное, привариваю на пон и укладываю сверху, поджимая тем самым оставшийся модуль. Если у вас волокна магистральные и используется не одно волокно, и, возможно, потом нужно будет дальше задействовать другие волокна с, этим, с этого модуля там, или с другого, то укладка производится по другому принципу. Сначала вы укладываете сваренные волокна термоусадками, с термоусадками, когда заездки уложили, все. Потом сверху вы укладываете неиспользуемые волокна. Чтобы потом открыли кассету сверху достали, волокна свободные, чтобы вам их не выпутывать из-под тех, которые у вас уже уложены. То есть, чтобы пустые волокна всегда лежали сверху. В моем, в данном случае, мне это не нужно, потому что кабель чисто абонентские и используется только по одному волокну. Итак, значит, в данном случае у меня волокна, которые Приходят спон-делители уже отмерены. Приходят они вот сюда сверху. Мне нужно отмерить абонентские волокна, абонентское волокно, которое придет ему навстречу. Производим укладку. В этих модулях нету такого эффекта, как вылезание волокон наружу или утягивание их обратно в модуль. Такой эффект происходит в кабелях OPC. Одномодульных с толстыми модулями. Синими, зелеными, там белыми, разными. Ну и кабелях других фирм тоже одномодульных, где модуль толстый. Большой. Один. Поэтому здесь нету смысла укладывать волокна с небольшим с небольшой натяжкой с припуском то есть тем самым оставляя вот буфер место либо для того чтобы волокна вылезли и не сломались либо наоборот чтобы они утянулись то есть первый виток на таких кабелях типа на модульных делается не вплотную вот так вот вокруг кассеты а где-то вот как я сейчас держу волокна, приблизительно вот так вот на центре тем самым если у вас вот наглядно волокна вылезли они вылезли в эту сторону если они у вас утянулись они утянулись вот сюда и ничто нигде не ломается так вот мы отмеряем приблизительно до середины и остаток откусываем Встаем волокно, которое с понделителя. Оно здесь осталось у нас последнее. Потом, когда мы порванный кабель отсюда извлечем, абонентский, соответственно, снимем с него. Будет у нас еще один запасной. На всякий случай проверяем. У нас есть вот такой приборчик, да? Тоже видео показывал. Проверяем здесь наличие сигнала. Ну, опять же, у кого есть прибор. Вот. Видим, что сигнал есть. Все у нас хорошо. Направление сигнала тоже правильное. Откладываем его в сторону. Укладываем опять абонентский. Можно все это делать, конечно, в другой последовательности, но при съемке видео у меня просто небольшой сумбур. И я могу что-то. Делать немножко не в, не в правильной последовательности. Оставляем где-то за круг до конца красное волокно. В моем случае красное, потому что у нас на абонентов проваривается красное. до укладываем И укладываем их вот сюда. Потом оно, они прижмутся здесь термоусадкой. Все, теперь производим сварку красного синим. И укладку. Для сварки нам понадобится трубочка КДЗС. Все лишнее мы с поля действия убираем. Включаем сварочный аппарат, достаем скалыватель, одеваем термоусадочную трубочку на одно из волокон, без разницы на какое, кому как удобнее. Зачищаем. Волокно от изоляции, от лака, прошу прощения, конечно же от лака, протираем спиртом и запропиловым, производим скалывание и укладываем с одной стороны сварочного аппарата. Кому интересно более подробно, там видео у меня есть на канале. Можете посмотреть, как производится сварка, там более крупным планом все это есть. Ну, со вторым производим те же самые манипуляции, за исключением того, что не одеваем на него когда заезд. Также мы скололи, уложили с другой стороны. Сварочный аппарат. Давайте наверное, вот так, чтобы видно было. Сварка происходит в автоматическом режиме. Ошибка. Начал он немножко у нас подглючивать. Все, сварка у нас в нули. После сварки подводим к дзезачку поплотнее. Открываем печку, открываем крышку. Все комментирую. <свят> Волокна извлекать лучше сначала противоположной от той руки, которую вы держите. Дабы исключить момент вот этого шевеления рукой, и чтобы его здесь не сломать. То есть вы сначала освобождаете тот дальний, потом вы этот освободили, и все, они у вас абсолютно свободно оттуда выходят. в печку аппарат у нас начал глючить хотя мы его регулярно обслуживаем ну регулярно это конечно громко сказано то есть отдаем в контору раз в год нам его производят глубокую очистку замены электродов тоже раз в год но как-то мы одно время варили очень усиленно даже не видео ничего у меня не получалось снимать потому что прям муфта за муфтой там было не до съемок там мы поменяли электроды два раза в год то есть ну, электроды меняются элементарно можно сделать самим эту операцию так значит кладем остывать выключаем Она, когда остынет, побелеет. То есть, она пока горячая термоусадка, она прозрачная. И как только она побелела вот так вот, значит, она остыла. Откладываем. Убираем сварочник в сторону. Ну и вот теперь, собственно, то, о чем, видите, у нас волокна приходят с разных сторон. То есть, одно приходит... Одно приходит в вашем случае сверху, другое снизу, в моем случае там одно слева, другое справа. Как, ну, кому как удобнее. Значит, теперь у нас вспоминаем, что последними мы укладывали абонентские волокна модуль. Соответственно, мы первым докладываем абонентское волокно. Никуда не спешим, не торопимся спешка здесь не нужна самое главное грамотно отмерить иначе будут потом вот эти вот кольца пучки а если вообще не отмерять волокна то это вообще будет здесь паутина то есть вот здесь вот будут кольца у вас торчать вы просто не сможете упаковать все это в кассету ну и навстречу укладываем синие взяли когда у нас осталось вот на один оборот, мы берем, так переворачиваем, и получается у нас что два колечка схлопываются, все, и мы их просто на место аккуратно под вот эти вот держатели закладываем. собственно все затем одеваем крышку проверяя чтобы волокна у них есть такое свойство вылезать вот сюда вот под этот вот под эти вот держатели крышки и то есть они вот там вот снизу могут попасться и вы их этой крышкой просто когда будете ее туда вставлять сломаете были такие случаи тоже все Значит, со сваркой и укладкой все. Далее мы зальем термоклеем сейчас ввод. Термоусадку усаживать не будем, потому что нам потом нужно будет один из кабелей отсюда еще убрать. И потом уже все это дело усадим. И все, муфта закрывается и отправляется на столб. термоклеем заливаем нещадно жалеть его здесь не нужно эффективность его доказана годами Одеваем сверху просто прикрываем термоусадкой Фиксируем ее тоже, чтобы она не сползала, с капелькой клея. Так. Пускай остывает. Все, снимаем муфту, закрываем. На этом, наверное, наше видео, как ни странно, но подошло к концу. Ну что ж, на этом наше видео подошло к концу. Больше говорить здесь не о чем, показывать нечего. Кому интересно, просто посмотрите другие видео. Там более крупным планом показана и сварка, и сколы, как скалывает, почему скалывать или не скалывает. То есть, есть разные видео. Опять же, я объясняю все простым языком. Я стараюсь избегать терминов специфических, специально для того, чтобы вам было просто и понятно то, о чем я говорю. Все, На этом всем спасибо, до свидания, оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы, как всегда. Всем пока!